В Казани прошла конференция «Цифровизация и право», одним из организаторов которой стал Казанский федеральный университет. Нам удалось подняться более чем на 100 позиций. Казанский университет вместе с РУСФОНДом помогает больным детям. Рука воспаляется раз в месяц примерно, поэтому нормальная жизнь, жизнь не может полноценной. Всем привет! В эфире Универ а в студии Арина Нечитайлюк. 8 сентября президент Республики Татарстан Рустам Миниханов озвучил послание Государственному Совету РТ. Затронув тему развития сферы образования, президент заострил внимание на важности создания комфортных условий для каждого ребенка во время обучения, независимо от его места жительства. Из насущных проблем Рустам Миниханов выделил цифровую безопасность учащихся, а также нехватку педагогических кадров. Лишь треть выпускников идет работать по специальности. В конце президент Республики Татарстан отметил заслуги 101 а также победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Хочу отметить наших талантных школьников, победителей и призеров всероссийских олимпиад. Яна Бельданова, Ульяну Короткину, Артема Краскова и наших выпускников-стовальников, которые сегодня являются студентами Казанского федерального университета. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров вошел в топ-3 рейтинга упоминаемости в СМИ и ректоров российских вузов. Ректор Казанского университета разместился на второй позиции. В Казани на протяжении двух дней проходит Всероссийская научно-практическая конференция цифровизации и права. Местом проведения мероприятия стал учебно-методический центр ФАС России. Подробнее в нашем следующем сюжете. Среди ключевых тем мероприятий – вопросы развития российского законодательства в цифровую эпоху, а также проблемы цифровизации государственных услуг. Конференция началась с приветственного слова Сергея Пузыревского, статс-секретаря заместителя руководителя ФАС России. Он выразил искреннюю благодарность приглашенным спикерам и участникам форума, а также передал слово заместителю премьер-министра республики Татарстан Митхату Шагиахметову. Сегодняшняя конференция наряду со старской традиционной казанской цифровой неделей Казан Дюритл Вик является мероприятием с участием профессионалов, определяющих самая актуальную повестку дня в области цифрового права. От имени Казанского федерального университета по поручению ректора Ильшата Гафурова поприветствовал участников конференции и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. Он упомянул, что КФУ также активно занимается исследованиями в сфере цифровизации. Сегодня авторитетным независимым международным агентством Times Higher Education опубликованы результаты предметного рейтинга по направлению компьютерной науки который, по сути, является интегрированным критерием цифровой зрелости. Нам удалось подняться более чем на 100 позиций и занять первое место в приводском федеральном округе в этом направлении. Расширяется доступ к новым ограниченным и уникальным благам. Многократно увеличиваются возможности. Поэтому проблематика Всероссийской научно-практической конференции цифровизации и права приобретает крайне высокую актуальность и интерес. Надежда Мещерякова, Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.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 цикл семинаров Экспертного института социальных исследований будет продолжаться до конца года. Баева, Фарид Захидоглы, в КФУ стартовал Кубок по мини-футболу среди мужских команд. Игры турнира проходят по средам и воскресеньям. В эту среду прошел первый матч, победу в котором одержал Институт геологии и нефтегазовых технологий. Игры 1-8 финала можно будет посмотреть в прямом эфире в наших социальных сетях уже в это воскресенье. Кубок университета по мини-футболу это одно из Флагманских мероприятий Казанского федерального университета мы уже совместно со спортклубом, с казанскими иллбарсами проводим его четвертый год подряд в новом формате, когда все матчи, абсолютно все, начиная в этом году с одной 16 финала и до финала проводится в прямом эфире. Наш телеканал это, естественно, транслирует. В Казанском университете в самом разгаре фестиваль «День первокурсника». Свои конкурсные программы уже представили четыре института. Следующие на очереди – Химический институт и Институт международных отношений. Казанский федеральный университет и благотворительная организация «Русфонд» продолжают сотрудничество по реабилитации тяжелобольных детей. В этот раз в помощи нуждается четырехлетний Егор Яшин, у которого врожденный порог развития лимфатической системы. О том, как помочь Егору, узнаете далее. Наверное, если хоть круг какой-нибудь. Ну, давай. Здесь. Красиво, да? Красиво. Получается. Получается красиво. Впервые о болезни Егора его мама узнала на 25-26 неделе беременности. Тогда врачи поставили под вопросом лифангиому, порог развития лимфатической системы, и направили в детскую республиканскую клиническую больницу. Там диагноз подтвердили и начали наблюдение. Собрали консилу. Из врачей они решали, операбельно будет это леофагиум или нет. Сказали, что будет операбельно, можете рожать. После того, как я родила, к сожалению, нам в Казани помочь не смогли. Мы улетели в Москву, нас там прооперировал врач. Операция шла 9 часов. В общей сложности, если собрать все операция с удалением пальчиков, с коррекцией шла. В общем, он пробыл под наркозом 14 часов. У Егора сложный врожденный порог развития лимфатической системы, лимфодема. В данный момент сохраняются нарушения и со стороны лимфатической системы и опорно-двигательного аппарата. По словам врача, мальчику необходима комплексная реабилитационная программа, так как заболевание хроническое, и оно прогрессирует. И вот эту программу, которую мы разработали, разработали на целый год. Она позволит нам привести в порядок его, скажем так, состояние лимфатической системы, состояние кожных покровов. С ним будет работать наша команда, которая занимается лимфатическими отеками. Кроме этого, с ним будет работать энергиабилитация, лингвисты будут работать, психолог, педиатр. Несмотря на болезнь, Егор по праву, боец. Перенеся такие серьезные операции, он продолжает оставаться оптимистом и мечтает стать таксистом. Рука воспаляется раз в месяц примерно, поэтому нормальной жизни он жить не может полноценным Рука болит, он спать поворачивается, не может она опухает, краснеет, твердеет, от этого больно встаем. Поэтому нам очень нужна реабилитация. Чтобы дать шанс на полноценную жизнь, Егору необходимо собрать 914 994 рубля. Помочь ему можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Более крупную сумму можно перечислить на официальном сайте rostvon.ru. Операция позволит стабилизировать процесс заболевания, что поможет полноценно расти и развиваться. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Арина Инчаталюк. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!